Сегодня мы поговорим о VIP-тактике в Easy Business Community. Компания предложила нам 4 программы участия. Догадайтесь, почему многие стараются начинать с малых пакетов? Потому что они боятся рисковать, но риск – это не повод для страха, риск – это повод для тщательного составления бизнес-плана. Итак, что такое бизнес-план? Бизнес-план – это некий алгоритм действий, который может свести на нет ваши риски и привести вас к развитию высокодоходного бизнеса. В чем заключается алгоритм, который мы будем использовать для того, чтобы стартовать в бизнесе с VIP-пакетами? Вам необходимо собрать свою партнерскую группу из трех партнеров. В этом случае вы получите доход по линейному маркетинг-плану в размере 0.307 биткоина, так как у вас три партнера, сумма составит 0.2021 биткоина. Предположим, что у нас есть некая легенда, когда первые трети наши партнеры подписали еще под Два партнера и у нас на втором уровне появилось 4 новых партнера. Второй еще не начал работать, он только учится, что делать в этом бизнесе. Итак, на нашем втором уровне линейного маркетинг-плана появилось четыре партнера, каждый из которых нам принес 0.2014 биткоина. В сумме это составило 0.2064 биткоина. Далее наши партнеры начнут заполнять наши матрицы. Учитывая то, что все мы заходим в бизнес на VIP-пакетах, по алгоритму EasyBizy на третьем денежном уровне наших матриц окажутся пятый, одиннадцатый, и восьмое – партнеры. Так как у нас происходит заполнение всех четырех матриц, учитывая то, что VIP пакет открывает все четыре матрицы, то сумма дохода от трех партнеров по четырем матрицам составит 0.063 биткоина. Далее будут заполняться дельты. По этому же алгоритму мы будем получать доходы. С наших партнеров на первом уровне дельты у нас два партнера. Мы получаем с них 0.203 биткоина. На на втором уровне дельты тоже два партнера и мы получаем 0.204 биткоина, но три партнера оказываются на третьем уровне дельты, с которого мы получаем 65%. Сумма дохода с первой дельты составит 0.0265 биткоин. Дельта выплачивает там проценты с номинала. Номинал первой дельты 0.01 биткоина. Следующая дельта, вторая, которая тоже открывается VIP-пакетом, имеет номинал 0.02 биткоина. Соответственно, сумма дохода по второй дельте составит 0.053 биткоина. Далее у нас заполняется наш пинар. Но у нас есть легенда. Работают пока только первый и третий партнер. Второй партнер подписался, но никого еще не принял пригласил в свою партнерскую группу. Соответственно, этой легенде у нас закрывается только одна пара, и выплата по бинару пока еще составит только 0.20105 биткоина. Но давайте посмотрим, сколько мы заработали с учетом всех видов выплат, которые предусмотрены нашим маркетинг-планом, с небольшой команды, которая состоит из трех лично приглашенных партнеров и четырех партнеров на втором уровне. Сумма нашего дохода с первого и второго уровня линейного маркетинга четырех матриц двух дельт и нашего бинара составит 0.15205 биткоина. Если мы из этой суммы вычтем стоимость нашего VIP пакета, Получится, что мы получили уже прибыль 0.06935 биткоина. Если перевести этот доход в доллары или рубли, получится 608 долларов или 37324 рубля. Итак, повторю еще раз. Мы подписали трех человек лично, и наши первый и третий партнер подписали по два партнера. Наша структура состоит всего из семи партнеров, но мы уже не просто вернули вложенные деньги – но и неплохо заработали. Итак, друзья, желаю вам легкого бизнеса в компании Easy Business Community. Счастливого полета!